Двухкомнатная квартира, предчасовая отделка, балконы из трех комнат, с каждой комнаты выходит на балкон, балконы раздельные. Третий этаж шестиэтажного дома. Стоимость квартиры 2 миллиона двести тридцать тысяч рублей. Сам совместный.